Алло, это дом стоит? Мы вчера у вас квартиру покупали. Вы нам что сказали? Что дом элитно-монолитный? Сказали? на море сказали? А? Что все коммуникации проведены? Сказали? Еще мой материнский капитал по взяли? Взяли. Мы тут с Тухомом чуть-чуть посовещались. В одном доме хотим жить. Даже... Есть еще квартиры? Звоните прямо сейчас. 93-3101. Элитное жилье по доступным ценам.